Так, ну что ж, пока посмотрим, пусть люди немножко соберутся, минутку другую, а потом начнем. Тогда, значит, пока маленькое вступление. Скажем так, из названия понятно, о чем сегодня стрим. Сегодня мы поговорим о лукавом, но не, не переживайте. Молитв и проповедей сегодня не будет. Молебен за изгнание Лукавого уже был. Сегодня мы обсудим, конечно же, личность нашего несменяемого Александра Григорьевича. Ну, стрим в первую очередь, наверное, будет все-таки рассчитан больше не на белорусов, а на украинцев, россиян, там, казахов ну, и других иностранцев. Кто что-то слышал там о Лукашенко, типа, ну, это какой-то там такой злой диктатор, который там терзает Беларусь, ну какой-то сельский парень, хозяйственник, который вроде там что-то пришел к власти, какой-то батько, в общем, такой вот. Вот им особенно, да, будет полезно. Потому что белорусы, в принципе, так как, ну, в большинстве своем знают по поводу Луки, кто интересовался, кто и что. Вот, значит, начнем э, с того мифа, э, что Лукашенко является каким хозяйственником, там, каким-то, да. Э, в первую очередь, если посмотреть его биографию, да, то мы видим, что это э, политрук. А никакой не... Колхозник и не Смотрите. Если взглянуть на его официальную биографию, вообще. Ну, давайте начнем сначала. Лукашенко родился 31 августа, по другим данным, 30 августа. Вот тут не совсем понятно, да? 54 года. Ну, существует еще такая шутка, но я не буду, как бы, наверное, ее особенно смаковать. Но ну, вы слышали, наверное, что когда-то. Не то не знаю, серьезно, или это просто как шутка такая в биографии своей Лукашенко указывал, что его отец все-таки ну, погиб в войну, и он как бы родился там в сороковых годах. То есть, ну, как бы такие вот вещи существуют. Но это, знаете, сегодня не тема нашего обсуждения. Мы будем все-таки говорить о... о фактах, таких, ну, более менее проверенных, которые есть в официальных источниках. Значит, смотрите. Лука, что о его есть ранних годах? Привет всем, кто в чате. Привет, Федя. Значит, смотрите, родился в пятьдесят году, учился, закончил школу, сколько я знаю, в семидесятом. Я видел, была где-то фотография в сети, гуляла выпускная его, там показан Лукашенко, то есть, когда он школу заканчивал. Но это как бы не суть. Такие вещи мы об этом пройдемся вскользь то есть ну тут о ранних годах сказано что родился он в поселке копысь аршанского района витебской области по национальности белорус. официально указано как бы да не цыган вот значит дед родом с украины сумской области мать екатерина трофимовна лукашенко ну кто-то видно думаю знает кто следит было информация о ее смерти она дожила аж до 2015 года говорят что ее могилу там даже два года охраняли вот лукашенко об этом высказывался вот тут по поводу матери где она жила что и как где работала вот, могилевский шкловский район могилевская область после войны устроилась на аршанский но комбинат родила сына и вернулась обратно в это в свою ту деревню там работала да яркой. Значит, по поводу ранних лет Лукашенко, что написано. Александр Розы воспитывался без отца, в школе был трудным учеником и стоял на учете в милиции. То есть был таким вот хулиганом. Далее идет у нас информация по поводу того, что вот в семьдесят пятом году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности преподаватель истории и обществоведения. А, ну, тут сразу хочется сказать э, такое замечание. То есть, да, он как бы по образованию, по, по первому своему историк, но мы знаем, какой он историк. Смотрите. Есть его знаменитое высказывание. Это как бы баян, но я думаю, что. Мы белорусского режиссера Юрия Хащевацкого. чего мы стыдимся? Но мы жили в том государстве. И Скорина был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят. Для справки, белорусский просветитель Франциск Скорина умер за 150 лет до основания Санкт-Петербурга. Но это деталь. Главное для президента говорить убедительно. Вот фрагмент еще одной телевизионной передачи. Как можно было, Александр Григорьевич, оттолкнуть от себя... Таких выдающихся писателей, как Василий Быков. Василь Быков? Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего он, плохого не сделал. Он пишет прозу, Александр Григорьевич. Но он в оппозиции президента. Ну, пишет прозу. Да, и, и стихи он тоже. Прозу. Не стихи и, не и, тоже и, писал, и, но да, неважно. Ничего. Ну, вы мне расскажите о Василии Быкова, который в школе учил и неплохо учил. Короче, не знаю, что он там учил, но вы, короче, поняли, какой он историк. То есть, ладно, по поводу в карины можно там сказать что это было давно но василь быков он в принципе современник лукашенко василь быков умер в 2003 году и был как бы противник лукашенко он в оппозиции был поэтому ну лукашенко не мог просто не знать того что василь быков не писал стихов но видите как то есть вот такой историк ну вот дальше значит вернемся вот он получил первое свое образование затем Самое интересное, как бы, начинается после этого. Потом он, значит, пошел, 75-й год он закончил, да, 75 по 77-й годы служил в пограничных войсках КГБ СССР. То есть, такой, видите, как, тем более, что, вот, где был инструктором политотдела воинской части западного политического округа в Бресте. То есть он не просто где-то там служил, он служил пограничником, причем он был там политруком. Видите как? И дальше он свою политическую карьеру эту стал развивать. Это, кстати, довольно важно, я думаю, такие подробности, поскольку ну, мы сейчас видим, какие решения он часто принимает, да, как он относится, например, вот к таким вещам, как память сталинизма. То есть надо понимать, откуда ноги растут. Это человек, завязанный глубоко с коммунистической идеологией, с партией. Если мы вот посмотрим потом дальше на его карьеру. Он очень много вообще по партийной своей линии прошел. Он работал на таких должностях политруков. Очень много где. То есть смотрите. Вот он служил сначала два года там, в пограничных войсках, далее... 70 в каком там семьдесят восьмом году наверно до да, семьдесят девятом написано здесь а, вот семьдесят восьмом году стал ответственным секретарем шкловского района шкловской районной организации всесоюзного общества знания то есть он стал ответственным секретарем да то есть это говорит о том что человек проверенный и его ставили партийцы а, к, ну, ставили его на такие должности, то есть он был на хорошем счету. Смотрите, 79-й год, вступает в КПСС. Вот. Ну, понятно, это нужно для дальнейшей карьеры, без этого никак. С 80 по 82-й обратно он возвращается в армию, и там служит заместителем командира танковой роты. По политической части заместителем командира. То есть, видите, опять. То есть, это вот по поводу разговоров того, что он там колхозник, он там руководил какими-то сельхозработами и прочее, ничего подобного. Это самый обычный политработник. Он занимался везде практически, где был, именно тем, что насаждал идеологию КПСС в массы. Верил ли он в это или нет, тут сложно сказать, но, судя по всему, как минимум, во что-то доверил, потому что уже после после упразднения КПСС он об этом как бы много еще говорил, что ему эта идеология близка. Все это чтобы понять суть, что на него влияло и как он как бы, дошел до, до тех решений, которые он сейчас принимает. Почему, короче, он такой, какой он есть? Партия ему дала очень много. Вот. в 1982 году назначен заместителем председателя колхоза Ударник шкловского района вот здесь он начал уже руководящие должности а, занимать а, по, уже вот связанные с сельским хозяйством с этого времени когда вернулся вот значит смотрите в следующем году заместителем директора комбината стройматериалов в шклове Вот с 85 по 87 работал секретарем порткома колхоза имени ленина здесь, видите недолго его постоянно перебрасывали куда-то в марте 87 стал директором совхоза городец то есть вот то о чем говорят обычно что он там был директором совхоза вот директором совхоза городец шловского района могилевской области и вот с января 88 один из первых могилевской области начал внедрять в совхозе арендный подряд То есть сначала вроде он как даже какие-то реформы там пытался делать Ну на тот момент это было довольно ну революционно все-таки еще только перестройка начиналась но он уже действовал так то есть молодой, перспективный, в 1985 году, насколько я знаю, он поступил в Горецкую академию и заочно, работая вот тем секретарем там, или кем он там был в это время. Да, секретарем порткома колхоза имени Ленина. Вот, он получил второе образование. Второе образование, как там оно звучит, что экономист-организатор сельскохозяйственного производства вот то есть ну какой историк мы уже видели да а какой экономист мы увидели потом когда он стал президентом то есть по, по его шагам то есть до чего он довел экономику мы видим каким он стал экономистом по поводу совхоза городец есть а, есть а, скажем спорное мнение то есть есть такая биография отбеленные там где прям написано что вот он такой молодец куда-то вывел его но насколько я слышал из разговоров с людьми городец этот в жопе в полной оказался короче он его довел ничего хорошего он там не сделал хотя даже вначале вот применял какие-то революционные методы пытался политическая карьера началась восемьдесят девятом году как мы видим да То есть он баллотировался на выборах народных депутатов ссср но проиграл во втором туре вячеславу кевичу с которым он еще потом пересечется в девяносто году. Смотрите, значит, в девяностом году его вызвали в Москву и там, как бы, видимо, он заручился какой-то поддержкой, ну, был на хорошем счету и он стал народным депутатом Верховного Совета Белоруссии тогда еще, ну которая еще входила в Советский Союз. И что здесь в этом интересного? Он, значит, когда Союз начинал разваливаться, когда вот стали в 90 году, девяносто 91 подниматься темы о том, что Беларусь должна стать независимой, и все эти акты, Лукашенко, говорят, ну, сторонником этого не было отнюдь. То есть он был приверженцем Единого Союза, и ни о каком отделении он слышать особо не хотел. Говорят, что когда подписывали Беловежские соглашения, когда потом голосовали там одобряли это да то есть вот при ратификации в верховном совете республики беларусь беловежского соглашения говорят что лукашенко был единственным депутатом из всего совета который голосовал против независимости беларуси то есть против ее отделения от ссср то это тоже важно то есть политрук который вот занимал должности да? приверженец кпсс и человек который выступал против ратификации беловежского соглашения и потом как и путин он тоже говорил неоднократно что развал советского союза это одна из величайших трагедий то есть это чтобы понимать что человек не был изначально настроен на то чтобы беларусь была там суверенной какой-то но тут есть одно большое но он очень любит власть Поэтому, когда он стал президентом, естественно, Лукашенко ну, не мог бы смириться с тем, что он где-то там на задворках непонятно кем бы там стал. То есть, он придерживается принципа такого, что, как это говорят, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Лучше быть то есть, президентом какой-то маленькой республики, но самостоятельной, чем там хером каким-то на палочке. Вот. Поэтому он теперь стал таким защитником большим независимости, потому что от этого зависит теперь его положение. Уже как бы наломав дров, он уже в этом залип, залип, так сказать, завис, и теперь он стал вынужденным сторонником независимости. Не потому что он прямо ее так сильно любит, просто это как бы часть, часть того, от чего зависит его власть. Без независимости Беларуси его вообще нет. Он, он никто. Он это понимает. А преступление есть так вот смотрите самое интересное но ну, есть вот еще разные биографии вот например официальная биография на сайте президента республики беларусь то есть ну, тут на объективность какую-то особо рассчитывать не стоит но в целом я сверял биография практически такая самая то есть каких-то больших различий нет она просто более краткая тут по поводу выборов по поводу выборов я хочу сделать отдельную оговорку и по поводу выборов мы их разберем более детально именно 94 года только остальные как бы так не интересует а вот некий сайт называемый свободная пресса то есть ну по георгиевской ленте мы видим что это отнюдь не свободная пресса это какая-то кремлевская пропагандистская херня но здесь значит смотрите на удивление лукашенко прям восхваляется как некий такой герой настоящий. То есть, если в Википедии или даже на сайте президента все достаточно так нейтрально, без каких-то таких вещей, то здесь прям вот отлезали они, прям его облизали всего. Смотрите, но ну, тут зато и подробнее не привели сведения. Вот его мать, да, вот фотография Лукашенко, крайне справа. Вот он стоит. Это в школе, какой год неизвестно, но, видимо, какой-то 60 может быть какой-то год. Вот Лукашенко во время службы в пограничных войсках, то есть его политическая карьера. То есть тут, например, вот я говорю по поводу того, что его биографию облизали. Тут, например, написано, что он там вывел в передовики этот совхоз Городец, там что-то такое. То есть, ну я читал эту биографию полностью, я ее вам читать не буду, потому что это долго но можете проверить кому интересно в этом покопаться но я просто вам как бы сразу сказал что здесь например я читал биография дана немножко необъективно в сравнении даже с Википедией то есть тут она исключительно в положительном таком ключе то есть что это твердый хозяйственник что там э, герой и, и любимый белорусами человек поэтому вот он э, так, так, на таком хорошем счету его как бы любит уважают и он там и совхоз вывел и все остальное про президентство его. Сближение, Курс сближения с Россией, конечно. Поэтому он и тут отмечен. Видимо так хорошо. Я не знаю, какого года, кстати, эта биография. Надо посмотреть, когда опубликовано Не видно. Но судя по тому, в каких тонах написано, это может быть какой-нибудь там 14 год или э, какой-нибудь еще. Не, 18-19. В начале февраля 17. Да, это какой-то, наверное, 18 год. Странно. Вроде тогда уже конфликт с Кремлем был. В общем смотрите по поводу выборов по поводу выборов на самом деле ну альтернативы лукашенко действительно большой не было то есть ну шансов на то чтобы кто-то другой победил вот говорят по поводу того что Кебич, но если почитать по программу Кебича и то что например говорят о нем участники другие ну, свидетели там событий да по поводу того как куда хотел вести кебич то в принципе у них с лукашенко была программа очень похожая то есть сам кебич даже э, в интервью говорит о том что вот есть так, такая статья за 2014 год на тудай как сложилась судьба кандидатов в первых выборов президенты и например в том что касается кебича он говорит что Значит, смотрите, Кебич написал в своей книге «Искушение властью» так. вот статья о Советской Белоруссии, которая вышла такого-то года. Вот «Я уважаю мнение народа и поздравляю Александра Григорьевича. Мы обсудили ситуацию в правительстве, сегодня я не вижу возможности продолжать работу в качестве председателя». И также он отмечал, что у нас, вот, несмотря на близость наших с Александром Григорьевичем программ, мы по-разному видим пути их осуществления. То есть, э, тут э, отмечено о том, что, например, Кепич тоже планировал интеграцию с Россией, э, тоже был, как бы, за многие эти вещи, которые Лукашенко сделал. Но он скажем так, не использовал грамотно ресурсы, которые были. Вот он пишет в своей книге, рассуждая: мог ли я проиграть, мог ли я не проиграть, конечно, мог. Вячеслав Кебич сейчас даже знает, что для этого нужно было сделать, сполна содействовать административный ресурс, как это делается теперь у нас и в России, и в других странах. Не сделал этого по глупости, понадеялся на свой штаб, понадеялся на местную власть. Местная власть понадеялась на авось. Если бы потребовал от государственных СМИ не забывать, свое, не, не, это, не забывать о своем государственном статусе, поменьше лить грязь на власть. Короче, он был демократом и соблюдал демократизм. да, Он не стал использовать свой ресурс, хотя мог. Ни на кого, вот как сейчас, не давил, что все там голосуем, все чиновники, вот так и так. И все, поэтому из-за этого он и проиграл. Видите как хотя он бы мог то есть сейчас он об этом жалеет особенно видя то как лукашенко пользуется админресурсом а тогда видите как было это действительно единственные честные выборы которые прошли они признаны всеми в том числе и оппозиции тут написано кстати кому интересно могу скинуть в чат ссылку на статью на эту судьба кандидатов что стало по поводу других кандидатов, например, смотрите, кто был еще, кроме Лукашенко. И оценим вообще количество кандидатов, их инициативные группы и сколько подписей. То есть смотрите, кто был? Вячеслав Францевич Кебич, это был долгое время вице-премьер, там он, ну, короче, занимал руководящие должности. У него была команда вот, 3920 человек и собрано... На тот момент, до премьер-министр Беларуси. Собрано 371 967 подписей. Дальше кто? Зенон Поздняк. Команда 2734 человека. Вот 216 тысяч подписей с чем-то. Василий Новиков. 341 человек. Это состав команды его. Вот. 156 тысяч подписей. Порог, насколько я знаю, 100 тысяч. Вот. Лукашенко. Сколько в команде, неизвестно. То есть, стоит вопрос. Но много, и люди довольно сильные. А видите как? тоже большое количество, 156 тысяч подписей. Смотри, Шушкевич, 1420 и 123 тысячи подписей. Дубко, 2901 и 116 тысяч. Дальше, Карпенко, неизвестно сколько, тут даже нету 100 тысяч. Владимир Николаевич Корягин. Тоже, ну тут мало совсем. Евгений Лугин, Терещенко, Виктор, Николай Колбаска. Большая команда, сколько подписей неизвестно. То есть, видимо, они отозвали или что. Козик, Архем, то есть это кто участвовал там. Николай Николаевич шелегович даже. Известный человек, скажем так. Это такой филолог, который по указаниям, ну как считается, по указаниям Кремля, по указаниям ФСБ пытался создать полескую народную республику в Пинске. Это руководитель объединения Полесья. 153 человека у него была инициативная группа. Сколько подписей собрано неизвестно. То есть даже он хотел участвовать, но, видимо, отозвал свою подпись. Смотрите, официально за... это кто хотел участвовать? Официально зарегистрировано только вот шесть кандидатов. Александр Тупко умер в 2001 году до сих пор еще жив василий новиков зенон поздняк станислав шушкевич то есть 66 человек вот этих да а, вот некоторые говорят ну вот как мы допустили что лукавый там пришел лукавый без влез в президентство и все вот надо было чтобы этот и этот победил кто-то другой а вот смотрите видите пять человек еще кроме лукашенко вот кто из них мог бы стать президентом кибер смотрю, пишет что сейчас кебич делает кебич сейчас пенсионер он уже старый у него по моему там что-то были проблемы какие-то пишет какие-то книги наверное кстати есть информация по 14 году по четырнадцатому году смотрите что с кем стало дубко вот один из кандидатов дубко Социалист явно, да. Социалист, большинство, то есть большинство кандидатов, если посмотреть, кроме Лукашенко, были абсолютные социалисты, совки. В лучшем случае просто социал-демократы, например, как, как Кипич. Смотрите. Ну, кроме Позняка, наверное, только. Смотрите. Дубко. Мог ли выиграть Дубко? Смотрите. Я не знаю, как насколько мог ли он бы выиграть, теоретически хотя бы. Но мне кажется, что. Он и не стремился к этому. Это показывает то, что стало с ним после выборов. Смотрите. Александр Дубко получил множество наград. Участие в выборах 1994 года предшествовала его успешная карьера в сельском хозяйстве в 1972 году. Тоже руководил колхозом. После выборной кампании в декабре 1994 Александр Лукашенко своим указом назначил председателем Гродненского облсполкома. То есть своего соперника Лукашенко назначил председателем облсполкома. А вдова рассказывает, что в Гродненской правде о встрече новоизбранного президента, который даже прибыл домой к бывшему оппоненту Александру Григорьевичу. То есть вы можете представить себе, чтобы... Например, Лукашенко после победы приехал к поздняку, например, и поздравил там, он сказал: типа, Ну, там дружище, давай держись. Ну, то есть, никак вообще, это действительно соперники-оппоненты. А тут он приезжает к Дубко, поздравляет его там, назначает на какую-то должность. То есть, ну, я не буду говорить, но лично у меня, по моему, скажем так, оценочному суждению, Дубко ну, уступил специально. Я не знаю, хотел ли он действительно победить или нет, но ему, видимо, предложили выгодные условия. Типа ты, дружище, сдаешь, сдаешься, да, и получаешь там определенные преференции. И вот Дубко является одним из самых титулованных таких вот людей. То есть это герой Беларуси, но он и действительно заслуженно. То есть дело не в том, что вот он там подыграл Лукашенко, он действительно руководил хорошо колхозом там. И он для сельского хозяйства, говорят, там что-то сделал. То есть это человек грамотный в своей сфере. Значит, смотрите, что... Э, так э, Как хозяйственник Дубко получил огромное количество наград, среди них Орден Отечества Третьей Степени, два Ордена Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, Герой Социалистического Труда. Потом умер Дубко в 2001 году. Тогда пресс-служба Лукашенко сообщила, что президент создал государственную комиссию по организации похорон, возглавил ее Виктор Шейман, бывший тогда генеральным прокурором Беларуси. На похороны приезжал сам Лукашенко, был, на, был замечен замечена церемонии прощания и тогдашний польский посол, то есть да, вот видите как, дубко моральный урод, в Гродно все об этом знают, во как видите, а я в Гродно просто не был. Ну вот, это как бы один кандидат, да, Дубко. То есть мы видим, что это человек, который, ну, тоже коммунист, и он подыграл Лукашенко. Он получил должности какие-то, он, видимо, был в каких-то хороших отношениях. То есть, ну, вот этот кандидат, он победить бы не смог. А если бы победил, то что бы чтобы, чтобы было лучшего? Кто еще у нас здесь? Давайте посмотрим. Ну... Кебича оставим на потом, поздняка тоже. Станислав Шушкевич. Шушкевич. Что стало с Шушкевичем? Шушкевич. Шушкевич тоже жив еще. Вот, Шушкевич как бы закончил достаточно бесславно свою политическую карьеру. Пенсия в 30 центов была назначена. В основном там какие-то международные конкурсы там гранты и всякие стипендии а в беларуси как бы ничего хорошего он не получил так девяносто шестом году незадолго до ноябрьского референдума конституционный суд возбудил дело против лукашенко то есть вот попытка пичмента там до да, борьба шушки вот итоги референдума Шушкевич не признал в палату представителей войти отказался шушкевич был активным деятелем оппозиции с 98 -го года Возглавил партию Белорусская социал-демократическая громада. То есть, ну, он социал-демократ. Но то, что демократ, это видно было по его поведению на выборах, но он все равно был социалистом. То есть они все, по сути, социалисты. Лукашенко, кстати, тоже такой партийный человек, там такой идейный совок, но он в то время выступал как ну, как оппонент прям коммунистам таким кондовым таким старым коммунистам, То есть, вот, интересно, как судьба складывается. Видите, как лукашенко на тот момент был молодой малоизвестный какой-то депутат он тем более занимался на тот момент еще и антикоррупционной деятельностью то есть он входил в совет по как он там назывался по развитию еще при советском союзе по развитию или предпринимательства или что то такое он это там входил а потом еще совет по борьбе с коррупцией то есть он был таким как это сказать навальным в беларуси это к тому что э, это к тому что э, как говорится вот некоторые говорят что вот навальный почему в беларуси нет то есть мы это уже проходили проходили это уже 25 лет назад при том что самый прикол в тот момент лукашенко говорил что есть если поискать в сети его плакаты о том что стариков отстранить этих от власти номенклатуру эту старую то есть вы не поверите но он среди вот всяких совков выступал на тот момент как молодой реформатор практически но придя к власти он показал прямо противоположное другой кандидат Новиков, то есть там был Новиков, Василий Новиков, философ коммунист. То есть тут куда ни ткни, попадешь не то в коммуниста, не то в социал-демократа. То есть они вообще явные коммунисты, просто такие вот представители, скажем, типичные. И что с Новиков? Новиков тоже согласился со своим поражением. Он не стал э, каким-то там образом заниматься, насколько я знаю, оппозиционной деятельностью. Он, скажем так, ушел в тень. Его назначили каким-то не то представителем там в Молдове, и потом, когда он вернулся в девяносто году, он просто э, сказал что все, меня политика не интересует. Я философ вообще, человек философского склада ума э, и прочее. И не стал участвовать. То есть реальный оппонент Лукашенко, у которого курс отличался принципиально вот от всех этих товарищей, это был поздняк То есть Хорошо ли или нет, но только у Зенона поздняка была принципиально иная вообще позиция но э насколько была велика вообще вероятность победы зенона она была довольно низкой а если посмотреть результаты выборов то есть для начала вот есть такая штука электоральная карта зенона поздняка ну где голосовали за него видите как э вот Зен зенон поздняк во второй тур не вышел насколько я знаю там только лукашенко с кебичем а, смотрите больше всего голосовали за зенона где вот где черное а вот это темное это наибольшее количество это север Гроднинской области юг а, юг витебской юго-запад витебской области вот эта вот часть. То есть, если посмотреть, сейчас это совпадает с так называемой Вишнорией, которую придумали на учениях Запад-2017. То есть, вот эта зона наиболее такая пробелорусская, такая белорусская националистическая. Вот там больше всего голосовали за Зенона Поздняка. По каким условиям, по каким причинам? Ну, во-первых, эта часть меньше всего была и под советской оккупацией. До 1939 года эта территория была в составе Польши. Это, я думаю, повлияло. Плюс, если посмотреть вот эта часть, это вообще-то ядро ВКЛ, то есть новогрудок, вот эта вот часть, там, собственно, ВКЛ появилась. Поэтому вот тут самая-самая э, про белорусская часть. Вот. И смотри, смотрите вот восточная часть. Тут вообще как бы запаздника пять процентов и меньше. Если посмотреть подробно, то вот результаты э, голосования. Минск в среднем где-то 29% за с 26,5% за Лукашенко. То есть примерно поровну. Кебич 18 с чем-то. То есть в Минске совершенно разные позиции есть. Там примерно поровну. Минская область уже как бы, да, то есть селяки в основном, ну то есть такой, такая вот часть более, скажем так, такая рабочая, крестьянская и менее образованная, скажем, голосовали в основном больше за Лукашенко, то есть преимущественно. Видите, люди политизированные, люди грамотные, которые знали, как бы что как они голосовали не только за Лукашенко. То есть видите, Минск столица, тут примерно поровну за всех. Тут самые разные позиции. А уже если брать область то уже вот так. Уже видите, Лукашенко больше всего. Но Поздняк еще прилично. Если посмотреть Брестскую область, тут в принципе тоже. Тут вот почему-то Лукашенко даже побольше, чем в Минской. Хотя это Запад как считается, но по каким-то каким причинам. Но это как бы еще ничего. Если посмотреть Витебскую область и Могилевскую. То есть самой ватной оказалась Могилевская область. За Поздняка... Всего 6,3% в среднем, а это Гомельская область, а Могилевская, я сейчас скажу, там еще меньше. Вот, 4,7% в среднем по Могилевской области проголосовало за Позняка. То есть, если смотреть города, районы, то очень мало. Вот, например, Могилевский район 2,2% за Позняка, 73% за Лукашенко. То есть, видите, восточная часть Беларуси и западная, насколько отличается. А если посмотреть э, самую такую националистическую по вот этой карте, Гроднинскую область, то смотрите, Поздняк в среднем по области занял 26%, а Лукашенко 35,9%. Это в среднем по области э, Гродно. Так, что мы посмотрим, где самый наивысший процент был? Э, Ивьевский район, я так понимаю, 40% за Поздняка. 26,7% за Лукашенко, то есть в Ивьевском районе Поздняк победил с большим таким, ну даже отрывом. Сморгонь 38%, то есть это самые высокие проценты. Лида 31,8%, Илицкий район 29,8%. Очень-очень большое количество. А если посмотреть, к примеру, от Гомельская область, Восток, это 1,3%, там 1,9%, очень-очень низкие что-то еще витебская область тоже но ну, где-то вот больше где-то меньше это вот те самые районы которые севера северо-запад точнее юго-запад юго-запад это вот которые примыкают там к Гроднинской области тут вон 26 процентов 24 те которые туда дальше от востока такие дела то есть видите как Больших шансов то не было у него. Главное, вот кто-то говорил. А, в чате тут Кибер писал, что если бы Шушкевич снял кандидатуру свою и в пользу поздняка. Ну, не знаю. Дело в том, что программа Шушкевича, если посмотреть кратко, то есть что он предлагал. Так, Кевич. Она тоже такая, вроде, насколько я знаю, более такая социалистическая. Так. Что он здесь предлагает? Ну, тут трудно прочитать. Здесь больше о нем самом написано. Ну, короче, альтернатива, если так вот посмотреть кратко, да, на выборы на, на те 94-го года и на кандидатов, которые были, то вероятность победы кого-то другого, ну, была не такой большой. Если бы Кебич задействовал админресурс, то он бы мог победить. Но насколько бы это было лучше, чем Лукашенко, не знаю. Он тоже выступал за интеграцию с Россией. И довольно таки интересно то что произошло после то есть то что лукашенко выбрали сначала это еще не самое главное потому что был и верховный совет и у него не было всей полноты власти то есть демократическое сообщество могло противостоять этой диктатуре еще в начале но был допущен ряд определенных ошибок или, скажем так, таких вот вещей, которые сейчас вот являются темой обсуждения. То есть сложно понять, почему так стало. Смотрите, Лукашенко подмял под себя совет. Сначала он сравнялся с, ну, с ним по власти. Потом он его вообще нагнул, упразднил. И потом он стал потихоньку подминать все. Парламент, силовые структуры. Но был, был шанс. То есть в 1996 году, например, был шанс сделать импичмент. То есть демократическими способами, не с помощью революции каких-то Майданов, а вполне демократически его отправить в отставку. И как бы было много людей, которые за это выступали. Но почему-то это все не прошло. Я читал статью о том, как... Вот сбрасывал Алексей в чат о том, как в девяносто году в ноябре э, решался вопрос по поводу импичмента. Там приезжали из России, скажем так, люди и не то убедили депутатов в чем-то, не то надавили каким-то образом. И потом даже после того, как э, был проведен следующий референдум, который, э, скажем так, ну не допустил уже возможности повторного импичмента и продлил немного срок лукашенко все равно оставались люди серьезные которые имели вес типа того же гончара еще и захаренко и карпенко которые могли с лукашенко конкурировать но тогда пошли в ход эскадроны смерти в сети этих людей зачистили их уничтожили просто так что видите, даже еще после прихода Лукашенко еще оставалось достаточное количество возможностей для Беларуси, чтобы не допустить вот этого. Но по каким-то обстоятельствам мы проиграли. И вот сейчас это как бы основная тема того, чтобы осознать это поражение и понять, в чем были причины. То есть не то действовал какой-то подкуп не то сговор не то что то я не знаю почему имея столько возможностей демократическое сообщество проиграла интересно было бы знать мнение людей в чате там в комментариях пишите оставляйте свои сообщения а потом уже когда лука укоренился совершенно во власти в нулевые годы уже как бы действительно шансов особо не оставалось единственная надежда оставалась на улицу то есть, чтобы уже скинуть его, потому что демократическими законными путями от диктатора избавиться было уже нельзя. Он подмял под себя власть, но там мы видим, что и улица тоже не помогла. И в итоге мы пришли к тому, что сейчас у нас зачищены все структуры. И уже говорить о том, что каким-то образом его можно сместить, вообще трудно. Коробка гвоздей и ностальгия по совку. Да, кстати говоря, будучи таким антикоррупционным, скажем, белорусским Навальным, Лукашенко реально собирался там возбуждать дело, или даже возбудили там дело какое-то на Кебича за ящик гвоздей. Якобы он украл ящик гвоздей, ну то есть присвоил себе незаконно, государственных гвоздей и на даче там что-то себе прибил этими гвоздями то есть это просто вообще жесть сейчас миллиарды воруют ну, государство наше скажем так чиновники крупные и об этом даже не говорят то есть всякие вот майбахи там дарит и лукашенко даже об этом говорят прямо корреспонденты он не заботится о том чтобы как-то оправдываться он говорит ну да и что типа а тогда он сам на полном серьезе пытался показать что вот там кебич украл гвоздей ящик то есть это просто смешно когда сейчас смотришь и как власть повлияла на человека и как вообще все все все изменилось то есть какие то тогда были времена какие сейчас ну как бы это основная часть того что я хотел сказать теперь можно просто поговорить о сказанном, скажем так, вопросы в чате и прочее. То есть я вот слышал, ну тут читал в чате, пока рассказывал о том, что по поводу информации о пропавших политиках. Ну это такое дело, про которое да тоже можно поговорить, но оно сейчас находится такого в таком состоянии, что оно не может быть расследовано. Мы же понимаем это что люди, которые давали приказы и которые исполняли, они еще до сих пор находятся, скажем так, на своих местах. И Виктор Шейман занимает высокие посты, насколько я знаю. Человек, которого, скажем, которому приписывают, скажем так, создание этих эскадронов смерти. И Лукашенко еще до сих пор правит, поэтому надеяться на то, что что-то прояснится при этой власти очень сложно. Я думаю, что невозможно. Но, например, в случае смены власти, причем в любом порядке, все это, естественно, раскроется. Я даже думаю, один из вариантов, вот Лукашенко предложили, там, Медведев или кто-то, должность премьер-министра, от которой он отказался, да, союзного государства или что-то там, то есть предложили объединиться ему какую-то там второстепенную должность. Он отказался, потому что он прекрасно знает, что все эти дела, они на нем висят, и в случае чего белорусский народ вообще недоволен им уже давно. То есть он тут давно правит, он приелся уже просто как оскома. Поэтому он прекрасно знает, что в случае чего, если Россия, например, эту территорию присоединит, либо захватит, то им будет просто выгодно его сдать, раскрыть преступления те чтобы показать, мол, видите, как новая власть пришла, и мы тут как бы наведем порядок, мы тут какие-то расследования будем делать. Так что Лукашенко не, не будет объединяться с Россией добровольно никогда. Просто так. Его могут только сместить силой. Теперь уже, как говорится, и Кремлю выгоден. Выгоден переворот или что-то такое, чтобы убрать Лукашенко. Вот ходят слухи о том, что там заговор какой-то го готовился. Я не знаю, насколько это правдиво, но мы видим, что отставки идут. Другое дело, что а кого он назначит вместо тех людей, которые сейчас. То есть он долгое время проводил отбор, назначал таких людей явно э не патриотов, пророссийски настроенных. То есть всякой ваты себя обложил так, что просто. Варится теперь в этом тепле, который, которому некуда выйти, куда ни ткни, там сплошь одновато. Поэтому тут тут сказать сложно. Все эти люди, типа в Тюрина, которые занимают силовые посты, ромас это чиновник это премьер-министр я говорю именно о силовиках о тех кто занимает посты в кгб в мвд в армии кто занимается силовыми структурами там патриотов не могу сказать что они есть привет всем кто присоединился в чате вот, что-то здесь пишет. Ага, вот, Виктор Кровец. Такие, как Гончар, думали привести к власти марионетку. Также ошибся Зиновьев, когда просовывал Сралина, и там, и, и тут они были уничтожены. Да, кстати говоря, по поводу Гончара тоже. Это талантливый политик достаточно, человек харизматичный и в своем роде довольно честный. Но, как говорят, что он был очень тщеславный, то есть он очень любил власть и он, скажем так, стремился к высоким должностям. Поэтому ну, Гончара, поэтому Лукашенко, видимо, убил, что это был действительно конкурент, как по харизме, человек, который мог действительно там возглавить какой-то политический процесс, так и по своим стремлениям. То есть он тоже, как и Лука, не собирался останавливаться бы на какой-то мелочи. То есть он бы не согласился, как какой-нибудь этот, как его там, не Новиков, а кто там был еще, кандидат. Дубко, вот. Как Дубко, который согласился там председателем какого-то облсполкома быть, Гончар бы на такое не согласился никогда. Собственно, Гончар и сказал, что он будет подсчитывать, он тогда центр им кажется, руководил перед тем, вот как его убили ну то есть перед тем как он исчез официально да давайте официальную версию будем говорить а то нам еще скажут что типа вот там то все вы там обвиняете власть ну мы как бы знаем между собой да, о чем говорим но официально он пропал просто так вот и гончар сказал что будет считать голоса как надо то есть никак и он не будет порч варить а будет считать как надо и поэтому гончар тоже был опасен кроме того что он харизматичный лидер и такой довольно серьезный политик грамотный так он еще и такую должность тогда занимал ну по поводу захаренко тут как бы даже и говорить не стоит захаренко это офицер уважаемый человек в силовых структурах а на что диктаторы в первую очередь опираются на силовые структуры то есть на гб он опирался на ментов ему надо было зачистить политическое поле от оппозиции от серьезной оппозиции да от людей, которые могли бы его потеснить. Поэтому, конечно, ему надо было опора на силовые структуры. А такой человек, как Захаренко, его уважали, поэтому он тоже составлял большую проблему. Говорят, он там не то создал, не то собирался создать какой-то альтернативный союз ветеранов, что такое. То есть это люди, которые действительно могли потеснить Лукашенко в выборах. И в 2001 году мы знаем, что, ну, выборы были нечестные уже, но там еще более-менее шансы были реальные на, ну, на какую-то победу. Там кандидаты такие регистрировались всякие. То есть, если бы, если бы эти люди были тогда еще живы, то они действительно могли бы Лукашенко даже на этих выборах потеснить, при, при том при всем. Ну, то есть, плюс улица еще, шансы были. А теперь мы видим то, что у нас кто там, Короткевич участвует, или дмитриев например, этот Улахович, казак. Ну, такие люди, они для него абсолютно не опасны. Ну, на самом деле, Лу и Путин, они не друзья отнюдь. Это люди, которые враги. Лу, Луке просто деньги нужны Путина и все. И не более путин занял место на которое метил сам лукашенко собственно из-за чего вся вот это дело вся интеграция это было лукашенко надо было восстановить хозяйственные связи чтобы как-то на тот момент экономику поддержать чтобы выплачивать зарплаты пенсии и он надеялся что россия будет помогать датировать Ну, плюс он хотел еще занять должность Должность руководителя Всея Руси на себя надеть эту шапку мономаха. Из-за чего и союзное государство было. Не потому, что он сильно так вот хотел, хотел объединения. Так, живу учусь в России. Каждый второй рассказывает, как рад скорому объединению. Не знаю, а вот в целом говорит, что 48% россиян против. И да по моему 48 процентов против объединения они не выступают за объединение поэтому не знаю вот В первую очередь как бы стрим был для тех кто не знает о луке ничего потому что я вижу часто приходится читать комментарии из россии из украины что типа вот там такой правитель там такой батька все такое на самом деле это обычный политрук человек Который сделал свою карьеру во многом благодаря партии, благодаря коммунизму. И, ну, он да, он занимал там посты директора совхоза, там зам председателя колхоза. Но он не такой уж он так, как хозяйственник, как говорят там, и прямо сельхоз какой-то человек. Он больше по политической части. Вот, поэтому э, такие, такие дела. Как бы. Стрим основное что хотел я сказал теперь если есть какие-то еще вопросы да не забываем вот тут проходит сообщение я вот с, вот с этой стороны где там здесь вот про про донат про подписку на канал Потому что я смотрю статистику, где-то 43% просмотров от людей, не подписанных на канал. Почему так, я не знаю. То есть, ну, своих подписчиков мы как бы знаем. Да, про лайки тоже не забывайте, не забывайте ставить лайк. Я знаю, что многие, кто смотрит, они, конечно, подписаны уже, но, оказывается, половина просмотров все-таки идет от неподписанных людей. Как такое, не знаю. Не то товарищи майоры смотрят, не то ваты столько. А кто Лука по национальности? Официально в официальных источниках написано, что белорус. Да, не удивляйтесь. Но ну, неофициальные там источники и про цыган говорят, там вы про евреев и прочее, но официально сказано, что белорус. Что есть, кто не верит, можете открыть вот Википедию или какой-нибудь еще источник с биографией его. Там написано, что белорус. Это как бы не ко мне претензии. Просто вот что видел, то говорю. Не все по делу. Хороший выпуск, было интересно. А что не по делу? Ну, просто отвлекался на то, что рассказывал, приводил информацию, скажем так, по поводу кандидатов. Вот. Ну что, тогда будем выпуск заканчивать. Как раз примерно около часа прошло. Достаточно, я думаю. Это такой ознакомительный стрим. Для тех, кто как бы не в курсе. По поводу Луки. Ну я думаю, что и другим людям там подписчикам нашим тоже было по-своему интересно посмотреть В принципе ничего особо нового не сказал я говорил по официальным источникам не потому что как бы неофициально говорят там про цыганы и про, вот, про то про все я говорю о официальной его биографии так старается уражение что лух это просто человек с лады ладой. не он был Говорят таким и до того, как еще стал президентом. Так. Дякую за стрим. Так, наоборот. Хороший выпуск. Я про все это когда-то слышал. Было интересно. Ну хорошо, ладно. Да, кстати, он и Гитлером тоже еще восхищается. То есть Лукашенко, видимо, уже давно.. Mm. В нем вот эта вот жажда власти назревала. вот такая, Такое стремление к диктатуре, ко всему. То есть это не вдруг внезапно, как некоторые думают, что вот власть его испортила. Он таким, говорят, был и до того. И бодлятство вот это тоже было. Когда говорят там про конфликт с трактористом каким-то в совхозе городец и прочее. То есть у него были принципы такие, что там должны выполнять его указания и любой ценой на... Да. Как захаренко в интервью говорил что лукашенко когда назначил его министром внутренних дел то ему сказал прямо что ты должен выполнить любой мой приказ независимо от того насколько он э, преступный либо неприступный то есть он придерживается такой позиции что вот как говорят про него несгибаемый да то есть несгибаемый вот вот он сказал и все и так должно быть то есть он не любит отступать не любит менять свое мнение и э, это для чего я начал именно с биографии, по поводу того, как он был политруком там, в, это, в пограничной части, там, в танковых войсках, чтобы было понятно, что формировало его вот это сознание. Почему, например, кресты в Куропатах снесены? То есть некоторые могут сказать что да там окружение какое-то и все прочее но он и сам то есть хорош то есть, понятно почему он так относится к ПЧБ флагу то есть человек партийный то есть значит проверенный раз он занимал такие должности там значит в нем не сомневались особо что он может как-то изменить системе и прочее то есть он достаточно проверенный был. а им что им рассказывали что бчб это флаг коллаборантов что там бнф это предатели и вообще -то тут, тут тут все это Запад, Пиндосы эти, ну то есть человек, который столько лет слышал о проклятом Западе, которому рассказывали, что все, собственно, национальные ценности наши, да, и наша история, все, все это говно, потому что, ну, при СССР, естественно, доминировала позиция такая, ну что Москва это центр, и главное, как бы, ну, Беларусь это такая провинция там, которая является частью там, Великой руси и прочее, вот это все то есть от имперской российской мало отличающиеся так что тут это все понятно ну что ж ладно заканчиваем тогда до следующего раза всем до свидания живе беларусь